Йоу, всем привет. Сейчас мы поедем на гору опять кататься. Йоу, сижу, отдыхаю на природе. Блин, у меня руки трясутся. Там, короче, труба, по которой я катаюсь. Там, санек Мы с ним сейчас катаем. Блин, ребят, так как у меня нету оператора, мне приходится снимать одному, и чаще всего будут видосики, как я катаюсь. Э, ну, знаете, там, типа, на лоб прикрепляю камеру и катаюсь так. Блин, да чего у меня руки-то трясутся? Короче, только что с железной трубы съехал. И, наверное, из-за этого трясутся руки. Потому что адреналин всякое такое скатывался сейчас с ä, пластиковой трубы еще. Сейчас скачусь с вот этой трубы. С той трубы скачусь и, и попрошу Санька снять меня, чтобы нет. Так, стоп. Что еще за Санек? Санек это топовый скейтбордист, который катается на сноускейте и учит базовый трюк на трубе. Его я замазывал в прошлом ролике, он попросил, и сейчас он разрешил э, показать его лицо. Хе. Ну и я рассказал про него все, что знаю. С другими я вас еще успею познакомить, сделаю интервью, но об этом потом. Пошли. Йоу, сноу-скейт про фьюнера Йоу, ребят, я смог <музык> Все погнали а, классно. Ну как у тебя ощущения после болевой травмы? Надо сделать сегодня ты обязательно. Надо сделать сегодня рентген обязательно. <свят> <свят> Давай до конца. Вот так выглядит скейт-парк, сноу-парк. В 2019 году. Неплохо, да. Погнали! Воу, Неудача приключилась. Да это классика под конец Что у вас пошло не так? Эх, да всего лишь косточка сместилась в одно да, место. Да это из-за шапки. Это я пошло себе, не так. Я себе снус сделал, снежный. Все шло, конечно, по плану, но я не ожидал, что я соль скажу. Лежу. Чит happens.